Всем здоров народ и сразу же разрешите мне вас поздравить, ведь мы сейчас находимся в том самом будущем, в котором нормой является не то, что мы обсуждаем у кого какое приложение на смартфоне, а мы вполне серьезно обсуждаем то, у кого какие приложения есть на телевизорах. Действительно, всего пару лет назад о таком вообще даже думать, наверное, нельзя было, а сейчас у современных телевизоров действительно есть огромные магазины приложений, фактически все то же самое, что есть у вас в смартфоне, может быть и в современном телевизоре, и даже больше вам скажу, некоторые современные телевизоры умеют делать, например, вот такую штуку. Они сами переворачиваются от вертикального формата в горизонтальный. И, как я уже сказал, у телевизора есть огромное количество разных приложений. Но при этом не обязательно покупать какой-то дорогой навороченный телевизор, чтобы получить ко всему этому доступ. Например, если у вас уже есть обычный телевизор, вполне себе можно обзавестись вот такой флешкой на базе Android TV. По сути, вы получите весь тот же функционал, что и в дорогом телевизоре но при этом покупать его не придется. А вот такие флешки, они в целом ну, стоят недорого, в интернете их на самом деле полно. Во многих современных телевизорах помимо приложений также есть различные игры, есть доступ к интернету и так далее. Но самое главное, когда у нас есть большой телевизор, то на нем, конечно же, хочется посмотреть какое-то хорошее кино. И что же мы делаем, когда хотим выбрать хороший фильм? Не знаю, как вы, но лично я пользуюсь кинопоиском. Думаю, что большинство из вас также. Так вот, в случае со Smart TV, здесь также есть кинопоиск. И тут не только можно искать фильмы, но и очень даже их смотреть. Вообще в современных телевизорах кинопоиск даже не нужно скачивать. Как правило, он уже предустановлен, как можете заметить. Он, собственно говоря, здесь уже установлен. И это все в телевизоре, которому ну уже практически три года. Насколько я помню, да, кинопоиск уже здесь был установлен. А в новых телевизорах, даже еще лучше, на пульте есть специальная клавиша к быстрому доступу в кинопоиск. Мне с этим повезло чуть меньше, у меня нет таких быстрых клавиш. Но я зато просто вынес кинопоиск на витрину. Вот он у меня стоит на первом месте, потому что, ну, будем честны, я им пользуюсь практически каждый день. Для сравнения давайте немножко математики. Если бы я ходил в кинотеатр каждый день при средней стоимости билета, ну, там, в 400-500 рублей, а ходил бы я вряд ли один, да, то есть как минимум не надо считать на двоих, там, плюс взять покушать, газировку и так далее, ну, минимум тысячу рублей я платил бы каждый день, если бы смотрел фильмы, но это получается 30 тысяч рублей в месяц. А сколько же стоит кинопоиск? Возможно, вам вообще за него не придется платить, если у вас уже есть Яндекс+. К примеру, если вы пользуетесь Яндекс Музыкой, то вполне возможно, вы уже оформили эту подписку. И для этого нужно зайти в профиль и проверить, если она у вас уже есть. Кинопоиск также в нее уже включен. Соответственно, проверяем этот момент. Но даже если у нас нет подписки, то 30 дней можно попробовать попользоваться бесплатно. А дальше это будет стоить всего 290 рублей в месяц. При этом, как мы уже с вами посчитали, если смотреть, допустим, по одному фильму каждый день... Это выходит 30 тысяч рублей в месяц, а тут всего 299. Итак, если у вас есть аккаунт Яндекса с действующей подпиской, то можно зайти в приложение с подпиской. Если же такого аккаунта нет, то можно зарегистрироваться прямо на телевизоре, но при этом нужно иметь под рукой смартфон, ну, чтобы подтвердить данные по СМС. Для входа в приложение у нас есть несколько способов, и, как мне кажется, самый удобный это просто просканировать QR. Как я уже говорил, телефон у нас под рукой, достаточно просто открыть камеру и вот так его просканировать. Дальше я просто нажимаю на кнопку «Войти» и воля весь функционал кинопоиска на моем умном телевизоре. При этом за 299 рублей мы получаем не только функционал кинопоиска с возможностью искать фильмы, сериалы, актеров, что, кстати, довольно удобно, если вам нравится какой-то конкретный актер, но вы, например, не знаете, в каких фильмах он еще снимался, кроме ваших любимых, то можно прямо здесь, в строке поиска, ввести его имя и посмотреть, в каких фильмах снимался этот актер, также увидеть оценку и, например, сразу же его посмотреть. Что касательно вопроса о том, какие фильмы уже включены в подписку. Во-первых, нужно посмотреть, активна ли подписка на том профиле, через который вы зашли. Потому что иногда бывают моменты, что вот у меня несколько Яндекс-аккаунтов и я мог зайти, допустим, в тот, в котором подписки нет. Для этого я просто листаю в самый низ где находится мой профиль, и, соответственно, здесь есть надпись, то, что подписка плюс у меня активна. Помимо этого, я также могу здесь посмотреть свои баллы и историю просмотров. Вот последние фильмы, это вот все, что я смотрел за последнее время. При этом, если у вас подписка не активна, то достаточно просто выбрать любой фильм, который вам понравился, и дальше просто выбрать тарифный план, ввести данные карты и оформить подписку. Ну, либо можно купить фильм на время, либо навсегда без подписки. Для этого есть даже отдельная вкладка Магазин, конкретно с платными фильмами, которые в подписку не входят. Но при этом практически все фильмы, которые я здесь смотрю, они уже включены в подписку. Я на самом деле покупал, ну, не то, чтобы много то фильмов или сериалов отдельно. И, кстати, если вдруг еще для кого-то важно, также в подписку входят телеканалы. Ну, если вдруг захочется что-то посмотреть. Не знаю, ну, например, спортивные трансляции. Хотя я вот, честно говоря, обычный телевизор. Ну, вот именно телеканалы... Не смотрел уже очень давно. Но они тут также есть. Еще одна фишка кинопоиска заключается в разновидности озвучки. Дело в том, что в некоторых фильмах и сериалах ее можно выбирать, потому что Яндекс дружит, скажем так, с некоторыми крупными студиями. И в большинстве случаев это на руку некоторым сериалам, потому что, ну скажем так, официальный дубляж иногда получается не настолько классным, как, например, это может сделать Кураж Бомбей или, к примеру, Кубик в Кубе. Помимо этого можно смотреть фильмы и сериалы даже на языке оригинала, но если поначалу вам будет сложновато, то можно также еще и включить субтитры, также на разных языках, особенно будет полезно, если вы хотите выучить таким способом новый язык, как мне кажется, довольно действенный способ, ты смотришь любимые сериалы и изучаешь новые слова, как по мне это одна польза вообще. При этом очень жалко то, что именно в ТВ-версии у нас нет отзывов кинокритиков. А насколько я понимаю, это любимое занятие многих заходить на кинопоиск и просто читать отзывы кинокритиков, да, кто что думает о том или ином фильме. Но зато здесь мы уже можем посмотреть, какую оценку имеет фильм или сериал, также какое было количество оценок. И даже самому можно поставить оценку после просмотра сериала. Ну вот тут у меня в данном случае стоит 10, но скажем так, это не всегда. Иногда и, там и шестерчики бывают, и пару фильмов я даже двоечку поставил. То есть после просмотра мы вместе с вами можем также участвовать в формировании рейтинга того или иного фильма и сериала. Также не стоит забывать про знаменитый рейтинг Кинопоиска ТОП-250. Здесь соответствующие фильмы помечаются вот таким вот символом. И в случае, если вам хочется что-то посмотреть, но вы при этом не можете найти клевый фильм, тут для этого существуют подборки, в том числе и знаменитый ТОП-250 лучших фильмов. Так что, думаю, вопрос с просмотром хорошего фильма возникать больше не должен. Ну только если вы эти 250 фильмов уже посмотрели, напишите в комментарии, друзья, кто из вас посмотрел полный рейтинг фильмов ТОП-250 Кинопоиска. Реально интересно, есть ли такие люди. Помимо этого, конечно же, есть и другие рейтинги. ТОП-10 в Анан лучшие фильмы 21 века и так далее. В том числе можно выбирать фильмы по годам, по странам, по жанрам. И в том числе даже по наградам, если вдруг вы любитель, например, Берлинского кинофестиваля, почему бы и нет. Я просто не любитель, мне такое кино не нравится. Вот блокбастеры, Голливуд, вот эта тема. Помимо этого, после просмотра, ну, буквально парочки фильмов и сериалов, Кинопоиск начинает формировать исключительно вашу подборку на основе ваших предпочтений. Ну вот, к примеру, мне нравятся блокбастеры, да, я, соответственно, парочку подобных фильмов посмотрел, и дальше у меня в ленте, в рекомендациях, ну, будут преимущественно блокбастеры. Эта подборка также не раз меня выручала, но при этом, если у вас несколько человек пользуются телевизором, и у вас, допустим, очень разные вкусы, к примеру, вам нравятся блокбастеры, кому-то нравятся берлинские кинофестивали, чтобы это все в одной ленте не перемешивалось, здесь, соответственно, можно создать отдельный профиль, в том числе можно даже создать профиль для ребенка и установить ему возрастное ограничение, ну, чтобы, чтобы, ну, скажем так, ребенок ничего лишнего не увидел Тут можно вплоть, вплоть, вплоть до 0+, можно сделать настройку Ну, чтобы чисто мультики были, грубо говоря Самое удобное, что это все делается прямо на телевизоре То есть нужен только пульт, буквально пару кликов И мы создаем новый профиль, у которого будет собственная подборка И таким образом э, вкусы разных членов семьи никаким образом не перемешиваются Что иногда, в больших семьях особенно, реально очень важно также в кинопоиске можно использовать баллы плюса из подписки, которые накапливаются либо за покупки фильмов, либо, например, если вы на такси ездите, эти баллы также копятся. И в дальнейшем их здесь, соответственно, также можно потратить на покупку фильмов или сериалов. Как я уже говорил, за 299 рублей мы получаем практически всю витрину кинопоиска, ее можно смотреть в неограниченном количестве, но некоторые фильмы нужно покупать отдельно, либо их можно взять в прокат. Для этого тут есть специальная вкладка «Магазин». Собственно говоря, это как раз и есть вот те фильмы, которые либо пока еще не вошли в подборку. На самом деле некоторые фильмы, которые вот именно ранние выходят, их сначала можно купить либо взять в прокат, но большая часть из них со временем также попадает в подборку. Ну, просто это для тех, кто не любит ждать, их можно купить здесь и сейчас. Ну, а, соответственно, после покупки этих фильмов они попадают во вкладку «Покупки». И вот, собственно говоря, смотрите фильмы, да, которые я покупал ранее и соответственно я теперь могу в любой момент их посмотреть также в неограниченном количестве. Но при этом у меня фильмов тут немного. По сути, раз, два, три, пять, восемь, 15, 16. Всего 18 фильмов за все время. Как я уже говорил, большая часть действительно доступна по подписке. Просто поэтому я не так много покупал. А, ну еще иногда в прокат брал. Если ты берешь фильм в прокат, то там вроде дается 48 часов, чтобы ты мог его посмотреть. При этом можешь, допустим, посмотреть одну половину и потом вторую. Но главное уложиться в двое суток. Что в итоге, друзья? Кинопоиск – это современный онлайн-кинотеатр с функцией не только просмотра фильмов в хорошем качестве и с хорошим звуком, но и составлением рейтингов, а также оценками пользователей. Ну и также не забывайте то, что Кинопоиск позволяет не только накапливать, но еще и тратить баллы плюса, которые вы получаете в подписке Яндекс Плюс. К примеру, за то, что вы заказали себе ужин через Яндекс Еду, получили кэшбэк. Почему бы не потратить его? на поиске чтобы скрасить свой вечер каким-нибудь блокбастером или может быть мелодрамой но как я уже говорил каждый решает сам для себя главное не забудьте настроить разные аккаунты если вдруг у вас вкусы в семье очень разные тогда вообще отлично будет каждый смотрит то кино которое ему нравится